Друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно? И мы сейчас с вами начнем э, нашу встречу в э, фэн-шуй прогноз. Да, да, да, да, да. Фэн-шуй прогноз. Да, на... Ну, не на, на весь год не получится, но у нас год начинается 3 -го числа. У нас начинается «Тигр» и начинается, э, начинается год. Так, сейчас я найду. Так, давайте познакомимся с новичками. Угу. Так, подождите. Еще раз. Сейчас, минутку. А, Лена Пирогова, будь добра, убери заставку, я... Почему-то у меня презентация не включается. Угу. Ой, странная история. Да, всем здравствуйте. А, сейчас минутку. Минутку, минутку, минутку. Минутку, минутку, минутку. Угу. Так, все хорошо. Все, вижу свою презентацию. Уже счастье. Да. Все. Друзья, подскажите, пожалуйста, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно. Да, уже сказали. Да, давайте познакомимся. Вот на чем мы остановились. Да, все, десятки, все. Всем отлично. Меня зовут Пугачева Наталья. Кто-нибудь сейчас в комнате еще трогает презентацию, кроме меня? подождите минутку сейчас угу. ничего не трогай да у меня 다みгу... все время перепрыгивает презентация моя все меня зовут пугачева наталья Terre Значит, подскажите пожалуйста кто у нас первый раз вот наверное сейчас нужно на начать с новичков кто у нас сегодня первый раз поставьте единички в чат Альбина, не верю, что вы первый раз. Или это другая Альбина. Так, дорогие новички, сразу вам рассказываю, что нужно сделать для того, чтобы вам был интересен сегодняшняя наша встреча. Конечно же, вам нужно обязательно... Я ваша компания новенькая, но в теме Бадзе уже давно. Меня зовут Елена. Очень приятно, Елена. Друзья, но мы с вами, давайте, обязательно должны тогда сделать, каждый из вас должен сделать свою астрологическую карту. Да, для того, чтобы сделать свою астрологическую карту, вам нужно перейти на сайт npugacheva.com. Сейчас модераторы скинут вам ссылочку. Переходите, пожалуйста, на сайт, и на сайте вы сможете либо, либо просто переходите npugacheva.com, либо сейчас по ссылке в чате. Переходите в калькулятор, Лена Пирогова, если слышит или кто-то из модераторов, кто слышит меня, киньте, пожалуйста, ссылку. А так на, можно просто найти в браузере uh, калькулятор Наталья Пугачева. Да. Вам нужно зайти на сайт, uh, вот Лена сейчас кинула, да, на сайт n ком в раздел калькулятор и у нас с вами и заполнить вот такую форму, то есть вам нужно внести свое имя, пол обязательно, дату рождения, если вы время знаете, то вы пишете время рождения и тогда указывайте город, русский по-русски, э, все, все зарубежные города, даже ближнего зарубежья по-английски, если вы время рождения не знаете, то и город указывать не надо, дальше ставим на расчет и смотрим свою астрологическую Карту. Давайте дам вам две минутки, там, полторы минутки, сделайте, пожалуйста. Да. Да, да, да. Так, переходите, делайте. Угу. Да, для того, чтобы вам было интересно, каждому из вас нужно будет посмотреть на свою астрологическую карту и посмотреть под хотя бы под каким господином дня вы пришли так что да пока делайте карты и я сейчас продолжу разговор угу. так Так, друзья, никто вам делать не будет. Переходите, пожалуйста, сами. Делайте сами, потому что э, в комнате больше 300 человек. Наталья, э, во всех калькуляторах, господин, я совпадает. Ну, в смысле, во всех. Ну, если вы одну дату вводите, то, конечно, он должен совпадать. Я первый раз, но я знакома с Бадзе. Отлично. Друзья, что вам нужно сделать? Вам нужно посмотреть под каким господином меня вы пришли то есть у вас когда вы сделали свою астрологическую карту у вас будут написаны столпы судьбы то есть у вас будет час день месяц год это каждый это столб самый ну, важный знак от которого мы начинаем отталкиваться при чтении астрологической карты это иероглиф дня вот вот этот верхний вот верхний иероглиф у меня тут, извините, как-то мышка кривовато ходит. Сейчас вот так еще раз нарисую. Вот этот иероглиф. Прочитайте, пожалуйста, под, каким, под какой стихией вы пришли. Стихии у нас с вами 5. Они делятся на иньский и на янский. И дальше, когда мы с вами будем говорить, мы с вами будем говорить про разные стихии. И вам будет, ну... Эм наверное интересно прослушать про свою или про стихию своих близких да? сейчас мы сначала начнем с, с общей с, с общей картины с общей картины мира то есть у нас с вами через два дня наступает не просто новый месяц у нас наконец-то наступает новый год вот то есть по солнечному календарю разные школы по-разному рассчитывают а, разные здесь здесь друзья не надо сейчас писать кто какой просто запомните сами для себя да разные школы э, по-разному высчитывают начало нового года мы относимся к той школе которая высчитывает новый год по солнечному календарю от нее мы строим астрологическую карту и смотрим все да и наконец-то у нас с вами приходит э, смена действительно смена года то есть у нас а, наконец-то приходит бык, наконец-то мы провожаем крысу, которая всем поднадоела уже, так что а, все, что вы сегодня видите, на всякий случай вам говорю, все, что вы видите в слайдах, а, на всякий случай говорю, напоминаю вам, что а, все эти слайды у нас а, есть потом в виде статьи на, а, на нашем сайте, на главной странице, так что если вы что-то пропустите, не переживайте, ну и так, самое-самое главное, что у нас 3 февраля 2021 года на смену энергии металлической крысы приходит энергии металлического быка. Так что вот, наконец-то, не верится, да, что такой год крысы закончился. Уже не только календарно, но и наконец-то поменяются энергии. Потому что кроме, конечно, пандемии, отсутствующих городов, самоизоляции, экономического кризиса, 2020 год, я думаю, запомнится нам как точка вообще отчета нашей зависимости от интернет-технологий. Да, весь мир очень сильно поменялся. Безусловно, он останется в нашей памяти как самый, наверное, необычный, для многих самый тяжелый год в современной истории. Ну и хочется верить, что подобного, конечно, не повторится. В обществе в данный момент невероятный огромный запрос на позитив. Именно поэтому каждый из нас с нетерпением ждет, когда в свои полномочия вступит, наконец-то, земная ветви быка и выдаст нам хоть какую-то компенсацию за свою предшественницу. И немножечко расскажу вам тот год, который нас ждет. Когда-то в древние времена каждый из 60 дядзы. Что такое дядзи? Вот то есть мы с вами говорим, год крысы, год быка, но мы все время с вами говорим, что год... Там, металлический крыс или год металлического быка или водного или огненного быка да то есть а, откуда мы это берем мы это с вами друзья берем из того столпа из того года да? столб года то есть а, этот столб когда у нас два иероглифа стоят друг на другом просто но много новеньких поэтому чуть буду разжевывать в самом начале а, мы говорим о том что а, это, мы говорим не просто про крысу, про быка, про петуха, про обезьяну, да? Мы говорим про дядзы, то есть мы говорим про металлический год или про водный, или про огненный. Так вот, друзья, каждый из, из этих столбиков называется, относится к такой системе, как 60 дядзы. И что интересно, что вот мы сейчас про, про дядзы года как раз и поговорим, что когда-то в древние времена каз, каждый из 60 дядзы, то есть вот этого сочетания небесного слова и земной ветви года, получили имена великих китайских генералов, прославившихся на службе во благо просвещения. Ну, там в правящей династии, да, в то время, когда правили династии. Но, конечно же, давали, ну, не так, как, может быть, сейчас раздают все звания. Очень, очень сильно все китайские императоры зависели от астрологии. Поэтому и если уже какому-то не присваивался какой-то год, год какого-то или какого-то генерала, то это обязательно сочеталось с, с энергиями года то есть это не просто как бы ну вот сегодня будет год год, год там попова а завтра иванова да? а это именно э, чем там этот попов или иванов ну если на русский до да, переводить э, э, фамилии чем э, этот попов или иванов или сидоров или там так далее петров да, чем он прославился он прославился и э, как вот эти черты сочетаются с, э, с теми, ну, в принципе, энергиями года, да, то есть там не просто вот от фонаря было, лишь бы увековечить чье-то чье имя, а там, конечно, с каким-то обязательно, э, так, так скажем, потаенным смыслом. И наш тайсуй, тайсуй – это год, приходящий год, князь года, управитель, да, и вот наш тайсуй, металлический, металлический бык, носит имя китайского генерала Ян Синь. Вот там, конечно, есть красивая легенда много-много лет тому назад, во время правления императора Ву, династия Хань. Я вот сейчас много людей, я немножко попиарю. Вот мне, кстати, это Лена подсадила в свое время. Она говорит, когда плохо, говорит, спишь можно, говорит, включить историю э, там, древних народов. И я, мне так это понравилось, что я как-то там за месяц просто на YouTube заходите. И вот, кстати, если вы послушаете историю Древнего Востока, там не, не помню, что там за искусствовед был, э, ну прям настолько интересный дядечка, что я пока все не переслушала в его исполнении, он на каком-то радио выступал. И все это потом выложили на youtube на ю в форме таких интересных лекций даже с какими-то картинками Про что я хочу сказать что если у вас будет время вместо того чтобы смотреть инстаграм с этими пустыми картинками бесконечными включите youtube и посмотрите историю древних народов в том числе историю очень очень интересная история китая и вся эта история как она связана мне хорошо <сélope> <сélope> да, да, да, вот ну, не знаю, вот Лена говорит, ей засыпать хорошо, а, а я наоборот, я до утра сидела просто, я просто уснуть не могла, настолько было интересно. Друзья, послушайте, пожалуйста, историю. Вообще, вообще очень интересно, если вы интересуетесь, конечно, ну, китайской метафизикой, да, то интересен, конечно, и сам народ. Как этот народ э, смог не только получить, почему этому народу выдались эти знания, а знания считается, что это знание, ну такого чуть ли не космического происхождения или же это знание другой цивилизации, которая жила до нас, или это знание свыше, неважно. Но этому народу были выданы эти знания, этот народ смог эти знания несколько тысяч лет пронести э, и около пяти тысяч лет вот то, э, тем знаниям, которыми которым мы с вами пользуемся, да? Слушайте, э, у нас мало что осталось там мы ну мало что знаем ну докум документов до да, о жизни христа которого было всего тысячи лет назад а здесь ну, очень очень много да конечно там целый мир ищет все что было связано с его жизнью. очень мало там каких-то а -а безграмотное было население мало рукописей, мало счет передавалось, мало что было записано а тут, представляете, пять тысяч лет. И вообще вот народ-то самый очень и очень интересен. Так что, если вдруг захотите, как они там эти своих там принцесс замуж выдавали, отбирали, войны из-за них начинали. Ну, о, очень интересно, какие были династии, какие народы, как этот Китай э, все время. Кстати, вот эта китайская стена, я, кстати, оттуда узнала, что это китайская стена. Э, Но ну, сейчас современные думали же всегда, что сделали эту стену для того, чтобы вот эти кочевые народы на них э, поменьше делали набегов и разоряли. Оказалось, оказалось, что сейчас есть такая версия, что эту стену сделали как это, как у нас железный занавес, да, чтобы китайцы не разбегались, потому что были более богатые территории, страны, и э, чтобы китайцы не убегали. Ну, в общем, интересная история. Ну, так вот, из, вот как раз из этой самой древней истории э, есть и э, еще одна под история про этих самых генералов, которые... С, с немножко перекликается с нашей астрологии так вот много-много лет тому назад во время правления императора Ву династии Хань это 134 год до нашей эры шла межусобная война между его подданными и вот как раз этими самыми кочевыми народа сюну, которые все время там как-то их вообще китайцы веролюбивые люди они всегда были пахари они всегда были труженькие не всегда когда, сельскохозяйственная нация вот и а, да всем добрый вечер да кто приходит вот и а, конечно естественно всегда были кочевые народы которые хотели прийти и забрать урожай Это, ну, всегда так было так вот а, значит а, открытого противосто противостояния со сражениями, битвами, многочисленными жертвами долгие годы удавалось избегать, но затянувшаяся тяжба, разорительные набеги на поля и пастбищик китайцев наносили непоправимый ущерб экономике Поднебесной. Сюну грабили э, пограничные земли Китая, обеспечивая себя продуктами земледелия, земледелия и ремесел. Для того, чтобы хоть как-то обуздать кочевников, китайцы заключали с ними бесчисленные договоры о мире, которые ну, в общем, не приносили много проку. Нужно было кардинально решать вопросы. И вот именно император Ву решил, что э, ханский Китай достаточно уже сильный, могучий, чтобы поддержать полномасштабную войну и навсегда избавиться вот от этих северных варваров. варваров. Так вот. Но для начала император Ву назначил своего генерала, вот этого самого Ян Си, посланником к этим кочевым народам. К этим сунам, да? с целью показать могущество Китая, заключить полноценный договор и в качестве залога его выполнения привести с собой заложника, принца, наследника престола. Вообще, конечно, такая задача сразу надо понимать, из области невыполнимой, да? Ну, если уж, если уж так Чест, честно-то, положа руку на сердце, да? Ну, значит, все они знали, кто такой генерал Ян Синь, знали, что он нишевого происход... происхождения, из бедной фермерской семьи. И раз так, то их, ну, законы, естественно, кочевых народов, понятно, это законы силы, да? Значит, они ценили мужество, силу, пренебрегали слабыми, старыми вот и вот это слово слабый как бы они попытались применить и к янсиню то есть он недостоин был в их глазах уважения и ему были выдвинуты требования что для встречи для того чтобы ему дали встретиться с правителем Сюнов, в королевском шатре он должен сделать татуировку на голове покрыть лицом пеплом то есть это Жест, указывающий на раскаяние и признание такого превосходства. Но Ян Синь ответил отказом. Унижение посла Великого Императора Вула означало унижение самого императора и вместе с, э, с тем всего, в общем-то, Великого Китая. Противостояние посла и правителя Сюнов длилось долго, э, и все же встреча состоялась. Вообще, вообще конечно, если кто-то вдруг заинтересуется историей, вообще послушайте эти истории, они настолько... Они настолько интересны, просто э, ни один сериал современный с этим не сравнится. Вот, вы просто не поверите, какие там переплетения. Понятно, что все эти, они такие полулегенды, полуистории, но они безумно интересны. Вот, просто абсолютно там какие-то, знаете, такие фантастические ну так вот если возвращаться к нашему значит э, к нашему генералу то, так он значит он естественно не пошел на да, все эти требования которые э, ему нужно ну он пытался там долго противостоять то есть какие-то там шли переговоры э, встреча все-таки состоялась состоялась правитель сюнов выдвигал, выдвигал, выдвигал свои требования который там, Китай и так, в общем-то, неоднократно выполнял, то есть Китай и дань платил, и не препятствовал набегам. Но генерал Ян Синь был преданным подданным великого императора Он твердо стоял на позиции мирного договора и выдачи в заложники сына правителя. Так, сейчас следующий слайд. А, ну, в общем-то, посол не добился подписания мира, но не дал Сюнам усомниться в величии Китая, в военном мужестве и в численном превосходстве. Как показало вре, время, Сюны были неправы, они понесли оглушительное поражение и на долгое время потеряли свою независимость. Так вот, император Ву высоко оценил мужество, стойкость, преданность и верность своего генерала и именем Ян Синь был назван один из 60 дядзы Синьчоу, металлический бык, да, как олицетворение преданности, честности в отношении ну, в то время правящей династии, да? Эта притча говорит о том что, как это вообще к нам относится, да? что в 2021 году необходимо направить все свои силы на устремление, на устранение э, военных конфликтов, на какие-то мирные переговоры. Конечно, мировым лидерам, я так предполагаю, будет трудно, трудно прийти к какому-то единому мнению, сойтись э, во взглядах, в, в их многочисленных вопросах разногласия. Э, к сожалению, лю, люди будут... Э, принципиально в своих убеждениях и им будет трудно достигать компромиссов вот но мы-то с вами уже все знаем да? какой год и что что нужно делать да? мы с вами знакомы с китайской метафизикой и мы с вами должны бросить все свои силы все свои знания направить на урегулирование существующих вокруг вас конфликтов Пусть эти конфликты где угодно на работе в семье, с дальними или близкими родственниками или старыми друзьями и когда вы станете жить в гармонии с энергиями года и обязательно получите желаемое попробуйте все-таки все конфликты вокруг себя ну как-то разрулить насколько это возможно а, итак так уж повелось, что если достойно встретить хозяина года, хозяин года, я говорила, князь года, Тайсуй, в 21 году, году металлического быка, то таким образом можно обеспечить себе поддержку на весь предстоящий год. Самая приятная новость в том, что встреча его может можно всем, в том числе, кто родился в год козы, вернее, тем, кто родился в год козы, обязательно. Ведь особенно, э, им, им особенно понадобится помощь, да, тайсу, тайсуя. Задобрить хозяина года, конечно же, нам обязательно с, вам, с вами надо, особенно если есть какая-то козочка в карте. Хоть где, значит, будет немножко под, подбрасывать, подталкивать, бык с козой они воюют. Итак, что нужно сделать, друзья? Распечатать, распечатать ну, во-первых, изображение вот этого самого генерала, который был на предыдущем слайде. Сегодня такие уже энергии почувствовал Татьяна пишет. Лен Пирогова, скажи, пожалуйста, где мы дадим? Мы дадим. У нас на сайте все это есть. Да, у нас на сайте все это будет. Кому нужен этот генерал, приходите, распечатываете, берете с нашего сайта Н Пугачева, все на нашем сайте. Значит, смотрите, сейчас все по порядку. И статья будет, что нужно делать, все по порядку. Итак, вы распечатываете изображение генерала Ян Син. Отнеситесь к этому просто как к такому симпатичному, волшебному, какому-то ритуалу, который, ну, почему бы не попробовать, скажем так. Да? Итак, нужно. Значит, распечатывайте, распечатали изображение генерала Ян Синь. Обязательно от руки на дощечке и ну, вообще в оригинале это нужно сделать как бы на дощечке ну если честно сказать я просто распечатывала обычно распечатываю беру э -э, уже с иероглифами я беру э -э, красный фломастер и просто ручка фломастер и просто красным фломастером обводите вот эти уже иероглифы которые существуют можно конечно его нарисовать можно конечно самому эти иероглифы переписать творчество приветствуется Суть как бы не меняется, да? Нам нужно изображение, нам нужны иероглифы. Сейчас я еще раз покажу, о чем я говорю, что надо скачать. Вот видите, вот это изображение. Хотите, можете сейчас сделать скриншот, его распечатать. И вот эти нижние иероглифы, вот эти, их нужно будет обвести просто красным фломастером. Окей? Дальше идем. А, значит, Изображение, условно говоря, с дощечки, да, на дощечке, да, устанавливаем тылом строго на северо-восток. Вот здесь давайте сейчас все, особенно новенькие, пожалуйста, очень внимательно меня послушайте. Людей много повторяться, мне не, не получится всем ответить на вопросы, поэтому просто меня услышите. Что нужно сделать? Нужно скачать, у кого нету шаблон 24 горы каким это образом как это сделать вы заходите к нам на сайт раздел расчеты нажимаете вот там в верхней строке меню раздел расчеты и там такая раскладка выскочит в этой раскладке самая нижняя будет шаблон 24 горы там есть видео как этим пользоваться и там есть ша сам шаблон который можно скачать да вот угол комнаты сейчас я расскажу что тогда нужно сделать значит смотрите что нам с вами нужно нам с вами нужен северо-восток да то есть это градус 22 и 6 тире 37 ,5. что вы делаете вот сейчас все просто слушай вы встаете в центр квартиры центр квартиры просто энергетически можете почувствовать где вам кажется что вот вот центр встаете в центр квартиры и находите точку 0 точку 0 да вот она вы можете эти градусы с 22 по 37 найти конечно на компасе но это сложно вот найти этот градус и пойти и вот туда встать может если у вас так получится сделайте так если у вас не получается то берите делайте план квартиры можете нарисовать в интернете сейчас очень много программ которые вам дают просто взяли Метр, перемерили все стены своей квартиры, записали. В программе, по-моему, планы, что ли, ру называется. Вы просто заходите, там программа для детей, вот буквально там все стены бамс-бамс нарисовать. Там можно мебель расставить, но это уж так, для продвинутых. Итак, вы вот это вот все делаете. Дальше берете шаблон, он прозрачный. Это можно распечатать, вот так вот, как ну наложить друг на друга. Вот эту точку ноль совмещаете с крысой, видите, точка ноль ищите сектор БК, он на северо-востоке кто сейчас не понял мы надолго не останавливаемся переходите на наш сайт n пугачева в разделе шаблоны ой, шаблоны в разделе расчеты берете шаблон 24 горы там все все понятно спасибо елена вам нужно поставить вам нужно найти этот сектор если у вас сектор целой квартиры как кто-то написал получается что-то там ну вот вот видите здесь прихожая да? здесь как бы его там не встретишь <coughs> угощение <coughs> не поставишь там даже не угощение а просто его нужно вот это вот поставить нам нужно взять распечатать вот эту его маленькую фотку обвести красным поставить в нужное время сейчас я рассказываю куда вы можете тогда взять просто, свой, э, просто взять комнату и сделать так называемый, мы называем по-малому тайчи, да? Господи, сейчас я. Вот, вы берете комнату, где вы живете, например, и накладываете шаблон только на эту комнату и находите нужный вам сектор. Извините, у меня тут так плохо пишет этот, мышка на, компьют, на этом компьютере. То есть вы можете шаблон сделать только в одной комнате и найти этот нужный вам сектор только в одной комнате, да? То есть у вас будет где-то вот, допустим, здесь сектор. Так вот, друзья, дальше иду. Значит, вам нужно установить каким образом? Вот вы эту сделали бумажечку, сделали уж на картоночке или просто бумага, да? Он у вас должен стоять и смотреть. Куда? В, в центр квартиры. да? Сейчас я вот эту уберу. То есть он из этого сектора, когда вы нашли сектор быка, спиной стоит туда, а лицом смотрит туда. Туда это куда? Противоположный сектор. Это юго-запад. Козочка. Правильно? Правильно. Так, возвращаемся к нашей. Кто сейчас что-то не понимает, друзья, все будет в статье, написано у нас на сайте. Итак, тылом строго на северо-восток, спиной, да. Ведь управитель 2021 года приходит именно оттуда. Желательно установить изображение в рамке. Пользуйтесь компасом. Напоминаю, что сектор БК соответствует северо-востоку 1. Это и 375 градусов. Конечно, самое замечательное, если вы сможете разместить его в северо-восточном секторе квартиры ну, как я уже сказал но если квартиры не получается то воспользуйтесь комнаты в которой вы живете и вот таким образом его разместите Итак, его как бы спина на северо-восток а лицом он должен смотреть на юго-запад да? то есть он в центр вашей квартиры обязательно перед э, перед ним поставьте дары зажгите какие-нибудь ароматические свечи и вообще в течение года можно к нему обращаться, да? за какими там если какие-то у вас проблемы появляются, обращайтесь к нему за помощью. Это главная стихия года, и считается, что она может помочь, если вы ее правильно встретили, зажгли свечечку, аромапалочку палочку и попросили. Ничего сложного нет. Как его встречать? Встреча Тайсуя. А, да, весь год он там остается. Да, да, он остается там на весь год, и там пусть он стоит. Да, она такая, знаете, я обычно беру, обычно его ставлю. но ну, не то, что я его там ставлю на, на стену, вешаю. Ну, вот, господи, он там такая маленькая картиночка, я ее куда-то ставлю. Так, знаете, у меня тут вообще странных штучек много, да. Поэтому, ну, еще одна картинка. Вообще, никто уже даже не спрашивает, что это такое. Итак, изображение на дощечке устанавливаем. Встречаем, значит, когда встречаем. Значит, ну, можно в ночь смены года. То есть, со второго на 3, welcome, да, можно. Можно, а, когда еще? А, ой, со второго на 3, 3, на 4 лучше, да-да-да, там уже, уже когда год меняется. Но более действенно, если организовать этот ритуал, получится прям в день быка. То есть, в феврале это у нас с вами будет 10, второе число в марте. Ну, то есть вы не опоздаете, даже если 30 марта встретите. Ну, чем, чем быстрее встретите, тем быстрее просить можно, да? Можете эти числа записать, можете у нас на можете скриншот сделать, можете у нас на сайте найти их. Вот. То есть, а 22 февраля будет прям день именно металлического быка, то есть прям дубликат года, то есть вообще отличный день для встречи Тайсуя. Если вы решите пригласить друзей, чтобы совместно встретить э, вступление быка, ну если вам нужен повод для лишней вечеринки, что бы не сделать, да? Да? У нас не так много хороших поводов, а это прям хороший повод. Все будут, по-моему, только рады лишний раз встретиться, э, увидеться, поговорить, если, конечно, никто не болеет ничем. Вот, и проводить наконец-то уже крысу встретить быка. Да? Итак, если вы решили пригласить друзей, чтобы совместно встретить вступление быка в свои права, то вместе с традиционными пельменями это любимое китайское блюдо, без которого не обходится ни одно празднование Нового года, предлагаю поставить на стол жареного цыпленка. Кунг-пау а, – привычное нам, ну, для нас, как и вообще для всего мира цыплята, естественно, привычное блюдо. Но на праздничном столе, а, с точки зрения китайцев, а, их культуры, оно символизирует возрождение и обновление. Ведь именно это нам и требуется после тяжелого года крысы влиться в изменившийся мир и жить в соответствии с новыми вениями. Итак, кому хочется сделать э, цыпленка по-китайски, э, он на самом деле не очень сильно отличается от нашего. Можете сейчас э, сделать скриншоты прямо сейчас, можете это потом почитать у нас на сайте. Не буду, потому что за мной, друзья, за мной у нас еще и будет выступать сегодня Татьяна. Лен, правильно же, Татьяна Смирнова же еще будет у нас сегодня по летящим звездам говорить. Так что, да, должна. Так что, друзья, Лен, а мы про фэн-шуй боксы успеем рассказать. Ты сделаешь мне презу, нет? Вот. Еще, друзья, может быть сделаю да сейчас ага сделать вот значит смотрите а вот как делается делается этот цыпленок можете сделать скриншоты но это все есть на нашем сайте все есть на нашем сайте в конце я еще вам хочу насчет прям как то сегодня немного сейчас еще надо про, про месяц еще не начали рассказывать да вот а, значит друзья сейчас я не буду в общем как бы вы его ни сделали это будет хорошим символом символом а, на нашем сайте можете почитать вообще интересно каким образом они это блюдо еще то есть у них есть ну, как бы символ так символ да они еще его символично режут то есть они его не просто так блюдо праздничное уже непростой вот про это хочу отдельно рассказать да? э, с потаенным смыслом то и вот его нужно по правилам то есть если вы встречаете семьей ножки достаются главным кормильцам семьи вообще вся китайская метафизика строится на том что мы должны обихаживать главного кормилица семьи кто больше денег зарабатывает тот и должен спать в лучшем месте есть лучший кусочек кто должен на него должен быть построен весь фэн -шуй. почему будет этот человек процветать вся семья будет процветать да? ну, у нас как обычно все не так да? вот, ну, в наших сейчас в нашем уже современном мире может быть да сейчас когда там Дети это уже сверхценность, все для них, все для детей. Кормилец там поспит на коврике. А... Мне всегда в семье доставались ножки. Ну, вот отлично. Так вот, друзья, символично: ножки достаются главным кормилицам семьи, потому что кто обеспечивает достаток, тот и должен Крылышки. лучше питаться. Крылышки отдаются молодежи или детям. Они помогают, помогут в следующем году взлететь выше. Слушайте, ну вы можете блюдо то наготовить всяких, да? Это же такой вот как раз типа символ, да? А грудка достается старшим членам семьи, чтобы в дальнейшем э, с полной отдачей следили за порядком в доме. Ну вот, мне кажется, можно такой вот интересный ритуал, чтобы не провести. Еще мне очень нравится у китайцев вот эта история с мандаринами, потому что она очень здорово перекликается с нами, с нашими, да, в, с, с нашим с нашей любовью, скажем так, к мандаринам. Ну, не знаю, может, в других странах, конечно, круглый год едят, но вот как-то в России в основном их зимой наворачивать, Если вы на диете решили не устраивать себе праздничного ужина, то можете... Мы, конечно, все уже переели с этими праздниками. Все поднабрали, мне кажется. Ну, можно просто вот на фрукты перейти. Итак, Значит, что нам надо? Мандарины и помело – самые новогодние фрукты не только в Китае, но и во всем мире. Они сим символизируют изобилие и удачу. Мандарины на китайском языке по созвучию напоминают слово «удача», а помело произносится так же, как и слово «снова». По поверью, если съесть оба фрукта, можно получить непрерывное процветание и удачу. Ну, ну а что, прикольно, прикольно, пригодится, пригодится. Вот традиция встречи нового года с мандаринами уходит глубоко в глубь веков. Люди дарили друг другу парочку этих плодов, потому что пара мандаринов по-китайски звучит как золото. Так мандарин стал золотым символом богатства и успеха в денежных делах. Так что можно воспользоваться еще и талисманом мандаринового дерева. Ну, если нет живого дерева, ой, они живые такие бывают, конечно, красивые, продают вот, знаете, в магазинах. Ах, в магазинах, которые завозят всякие, э, ну, вот эти диз... для дизайна садов, они вот прям с мандаринами привозят. Ну, так... ну такая красота. Они прям уже готовы. Можно... можно купить и просто себя порадовать этим деревом. Оно... Я покупала, у меня как-то оно долго не стоит, к сожалению. Ну, как бы они зиму стоят, их можно есть. Вот, ну, что-то они дальше у меня не выдерживали вот можно купить конечно статуэтку виде вот деревца да мы все знаем что такие статуэтки бывают там с какими натуральными камнями тоже будут символом богатства, изобилия и успеха в вашем доме что еще можно распечатать красивую картинку поставить ее в рамочку тоже выход из положения вообще символический фэн это символ да Здесь не обязательно обжираться мандаринами. Можно, можно на картинку смотреть тоже хорошо. И пусть весь месяц у вас стоит полная ваза мандаринов, друзья. Это будет символ именно символ а, процветания и хорошего, а, хорошего успеха. А, итак, если захотите ими полакомиться, то именно парочка мандаринов вам не повредит. А вот съесть всю вазу не стоит за, за один раз. Февраль – это месяц дерева, и в это время лучше не налегать на кислые продукты, чтобы не разгонять избыточную циву избежание проблем с желчным пузырем. Пусть позитивные энергии вдохновляют вас на новые совершения, а изобилие, удача, здоровье и крепкая семья навсегда поселится в вашем доме. Ох, друзья, это мы все про Новый год. А теперь бы нам с вами все-таки поговорить про наступающий наконец-то месяц да, ради чего мы собрались друзья не успеваю отвечать вижу много людей почти 500 человек в комнате я понимаю что все все что-то ждут давайте так сделаем а, у нас здесь очень много людей которые учатся у меня и которые очень много знают в китайской метафизики отвечайте друг другу на вопросы хорошо ладно вот а, в какое время устанавливать Времени обговаривается, просто берете день, хотите возьмите день своего благородного. Как взять свой день, день своего благородного? Вы берете, вы берете, делаете свою карту бадзы, смотрите символические звезды. Самая первая верхняя строка будет написано небесный благородный. Это ваш небесный благородный от дня. Естественно, этот благородный не должен сталкиваться. Но если вдруг у вас там коза, не надо день козы брать, чтобы он не сталкивался, естественно, с годом и с днем, если вы в день быка делаете, все остальное в принципе нормально. Вот. Так, ну что, давайте с вами будем э, говорить про хорошие плохие дни. Да? Э, значит, как обычно, традиционно начинаем с плохих дней. Все они у нас в обязательном порядке будут на сайте. Но, друзья, еще раз напоминаю вам, что мы не пугаемся, что вот какой-то день там э, красным обозначен, значит, что он совсем плохой. Этот день не подходит для определенных каких-то дел. Итак, 4, 5, 16, 17, 28 февраля и 1 марта не неподходящих для начала любых дел и выяснения отношений. То есть, э, вот... Вот о чем речь идет, то и не делаем, да? 8, 11, 20, 23 февраля и 4 марта дни, не подходящие для начала поездок, подачи документов, какие-то органы могут вернуться с ошибками или потеряться. 9, 12, 21, 24 февраля и 5 марта день не подходит для посещения врача и для свиданий 10 и 22 февраля ⁇ день не подходит для подписания документов и начала дел, имеющих короткосрочный срок реализации. Вот это важный момент. Краткосрочный. А вот э, 13 и 25 февраля э, ⁇ ой, март здесь не вошел. ⁇ Февраля ⁇ день не подходит для, для подписания документов и начала дел имеющих длительный срок реализации то есть какой-то там свадьба либо начало строительства. более того у нас с вами 17 19 февраля дни без богатства чем меньше финансовой активности будет в этот день день тем лучше не стоит покупать дорогостоящие вещи оплачивать заказные путевки потраченные в этот день деньги не принесут ожидаемой радости от приобретения феврале продолжается начаты в январе первый в 2021 году период ретроградного меркурия он будет до 21 февраля ну, считается что не следует начинать прям каких-то огромных дел если вы что-то уже задумали у вас уже был хотя бы какой-то первый шаг то тогда можно ну, в основном это конечно все связано с там больше с какой-то техникой хотя с какими-то материальными, скажем так, вещами. Хорошие дни. Значит, смотрите, про ретроградный Меркурий. Знаю, что много новичков, многим интересно, что же такое ретроградный Меркурий. Заходите на наш сайт ком В раздел статьи по исковике набирайте ретроградный Меркурий. И перед вами будет огромная статья, которая все рассказывает, что нужно делать, что не нужно в ретроградной Меркурии. Вот многие дела я люблю делать именно в ретроградной Меркурии. Итак, 6. 18 февраля и 2 марта благоприятно заниматься духовными практиками, совершать обряды, закладывать фундамент. Не стоит заниматься опасными видами спорта, так как есть вероятность травм. А, да, вот в прогнозе Лена правильно говорит, что у нас в прогнозе будет в виде статьи прогноз он у нас будет на сайте и там будет у вас прям ссылка на ту статью прям в этой статье будет ссылка на другую статью Окей? 7 19 февраля 3 марта начинайте только положительные дела потому что энергии э, этого дня умножит все что вы будете, ч, э, будете чем вы будете заниматься 14 и 26 февраля можете помириться с теми с кем вы были в ссоре или попросить что-то у тех у кого позиция в данном вопросе много сильнее вашей. 15 27 февраля дни благоприятствуют началу дел от которых вы ожидаете долгосрочный эффект замуж выходить отношения начинать на работу устраиваться но не берите кредиты платить вам придется долго и тяжело разумеется активного тигра Лентяем не назовешь, но в феврале вся его динамика, весь порыв. Тигр у нас относится к звездам путешествующей лошади, да, то есть он вот такой у нас бодренький достаточно. Так вот, путешествующий будет зажат э, со всех сторон, э, с года на него э, наседает бык, как бы говори, говорить нечего бежать. Давай, вникай, втягивайся в общую работу. А в небесных стволах на него давит янский металл. Пусть слабенький, пусть стремящийся к исчезновению, но и он вставит свое слово, не даст тигру разогнаться на полную катушку. Да? То есть у нас, видите, тигр дерева, а металл пытается контролировать дерево. Но стоит заметить, что в феврале Тигр выступит как такая стреноженная лошадь, поэтому любая попытка разогнать ситуацию ускориться будет чревата травмами, потерей денег, срывом договоренности. К этому добавляются тормозящие энергии ретроградного Меркурия. И вместо активного, динамичного начала года мы получаем месяц с задержкой. С опозданием будут э, доходить распоряжения руководства э, и откладываться их выполнение. Но как бы оно ни было, энергии ускорения будут присутствовать в обществе. У людей проснется жажда деятельности. Повысится творческий потенциал, деловая активность. Особенно актуально это будет для тех, кто родился в день или год обезьяны, крысы или дракона. С приходом весны им захочется перемен. Ну, в этом нет ничего необычного. В феврале активируется их личная путешествующая лошадь лошадь надо учитывать что не все получится и самое лучшее для них как бы спешить медленно друзья это я говорю вот сейчас для новеньких посмотрите в свою карту да? посмотрите в свою карту и сейчас минутку посмотрите в свою карту и посмотрите есть ли у вас такие знаки да? то есть день или год обезьяны крысы или дракона то есть столб дня, столб года. Если есть, то это история про вас. Для людей, в чьих картах Бадзи уже есть или приходят, а обезьяна и змея, тоже обратите внимание, в феврале может активироваться огненное наказание или наказание несправедливости. Надо быть предельно внимательным и приложить максимум усилий чтобы избежать неприятностей совет один не спешите для управления злостью и гневом используйте медитацию или любую дыхательную гимнастику отдыхайте на природе слушайте спокойную музыку занимайтесь тем где вы сможете и как вы сможете себя гармонизировать дни которые увеличивают риск Податься собственным эмоциям и как результат получить неприятности это дни не все тех же земляных ветвей: либо змея, либо обезьяна, либо тигр. Вот эти дни здесь, собственно говоря, все собрали. Ну, вы посмотрите: то есть для каждого там, когда это все работает? Когда у нас собираются все три земные ветви: тигр, змея, обезьяна вот конечно еще в каждом дне есть час для тех кто уже знает что такое огненное наказание и прям на нем это работает просто на многих и не работает вот если работает то вот обратите на это внимание там я не знаю не лезьте в какие-то конфликты не выясняйте отношения навряд ли имеет смысл идти там к своему начальству просить повышение зарплаты в этот день Ничего, кроме плохого, не услышите от начальника. Да? Огненное наказание – это такая всегда… Ну, во-первых, это три лошади, да, и это три путешествующие лошади. Это всегда какая-то буча, какая-то неразбериха. Что касается финансов в первый месяц года, то тут все не очень впечатляет. Могут быть задержки с выплатой зарплаты или гонораров могут подняться цены на продукты или товары повседневного спроса а я сегодня кстати видела уже уже про это говорили что уже поднимутся на процентов на 10 как минимум по этой причине не стоит слишком много тратить посвящайте месяц разработки финансового плана на год если вы не сделали этого раньше ну, может кто-то уже сделал, тогда не надо, да. А так отмечайте все свои траты. Ну, в общем, сделать такой... В общем, финансовая грамотность в любом возрасте нам не повредит, скажем так. Старайтесь откладывать, может быть, накопительный счет, заведите дома какую-нибудь неприкосновенную коробочку, я не знаю, освойте фондовый рынок. Не, не то чтобы там спекулировать, а просто туда деньги можно откладывать. Да? То есть ну, что-то куда-то начинаете потихоньку откладывать. В феврале могут возникнуть прекрасные идеи по развитию собственного бизнеса или творческих аспектов которые в дальнейшем могут помогут заработать деньги все записывайте основным трендом февраля будет налаживание связей создание новых межличностных отношений встречи общения ведь небесный ствол года инский металл в феврале видит своих грабителей богатства Генда очень умных красивых невероятно достойных тигр для иньского металла благородный человек да так что будут приходящие помощники ну или конкуренты будут достаточно уважаемыми людьми тигр для быка и бык для тигра это энергия красного феникса символические звезды красный феникс отвечающие за привлечение в жизнь новых людей если у вас есть необходимость навстречить встречу назначить встречу одноклассников помириться с подружкой или э проложить дружеский мостик к собственному начальнику то воспользуйтесь этими энергиями ну если вы конечно хотите найти вторую половинку то тоже надо пользоваться ну и как приятный бонус можно воспользоваться энергиями звезды чтобы активировать романтическое настроение конечно сильнее всего это коснется тех у кого в дне или по году рождения стоит земляная век пк тем обязательно надо побольше передвигаться побольше заводить знакомств посещать всевозможные мероприятия рожденным в марте в месяц кролика, в феврале самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора, ведь для них земная ветвь тигра, символическая звезда, небесный доктор. Значит, вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение. Особое внимание людям, у которых в карте базы присутствует земная ветвь обезьяны, особенно это касается людей, у которых есть столб. Деревянная такая обезьяна да, или деревянного тигра. Вероятно, что в этом месяце у вас будут некоторые изменения в жизни. Где именно? Если обезьяна у вас стоит в годовом столпе, то изменения коснутся внешнего окружения, здоровья. Если в месяце, то с родителями или друзьями. Если нет, то это связано с домом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 также возможны некоторые перемены да те у кого в карте присутствует земная ветвь свиньи также могут ждать изменений но более мягкие благоприятность конечно этих изменений зависит от полезности вот результатирующего элемента то есть у нас тигр вступает во взаимодействие с свиньей он сливается образуется новый элемент дерева вот если вам дерево полезно тогда вас ожидают какие-то приятные изменения в той сфере где у вас стоит эта свинья Ну, если погоду здоровье, карьера общество ну такой социум даже карьера больше к месяцу до да? месяц это карьера друзья родственники если свинья в дне это супружеский дом если свинья по часу, то это дети, либо подчиненные, тоже может, кстати, быть карьера. Если ваш столб личности э, иньское дерево на свиньи, то вероятность новых отношений, дружеских, романтических или деловых, или рабочих многократно увеличивается. Итак, в этой табличке для каждого господина дня показано, что приносит ген. Металл и что приносит тигр дерево. Да? Ну, вот, например, для, для людей для людей, которые пришли по знаком почвы, ген это будет самовыражение, а тигр будет власть. Итак, сейчас давайте прогноз по каждому знаку, потом мы с вами, потом звезды. Потом на звезды, Татьяна Водит. Потом я вам расскажу про фэн шуй бокса еще. А... Так, угу. дальше. Не успеваю читать, что вы там пишете. Итак, для всех людей, кто пришел под знаком дерева, неважно, иньского или янского, поставьте, пожалуйста, единички в чат, чтобы мы увидели, кто же у нас дерево. Поставьте, пожалуйста, да. Итак, для вас в феврале приходит энергия друзей, грабители богатства совместно с властью. Период, когда происходит упор на социальную жизнь, когда важным аспектом становится общение. Это новые знакомства и контакты, укрепление рабочих, деловых, партнерских связей, расширение круга общения. В это время работа в команде даст более видимый результат – вы получите силу и э, в объединении с другими. Период власти наделяет человека проявлением лидерских и управленческих качеств, рационального и методичного подхода к делам. Для людей иньского дерева месяц несет полезного бога, вероятность того, что помощь придет от руководителя, от администрации, э, или для женщин от мужчин очень велика но стоит поумерить пыл потому что овечий нож может поспособствовать получению каких-то ну непредвиденного развития событий а вот для людей которые пришли под янским деревом ну дерево конечно не терпит конкуренции вы сейчас очень открыты и общительный февраль прекрасный период получить хорошую прибыль за счет э, усиления какой-то социальной жизни поэтому действуйте улыбайтесь рассказывайте и у вас э, все получится с другой стороны это время амбиции время движения по карьерной лестнице вы выберите более э, решительный метод для общения с руководством и просите например там повышение карьеры или зарплаты или просто определите для себя ну, там определитесь с приоритетами и идите вперед если вы инский янский огонь поставьте двоечки в чат кто у нас инский янский огонь то февраль это месяц ресурса и богатства период ресурса это поддержка на всех уровнях это может быть получение новых знаний способных вывести вас на новый жизненный уровень, подсказки и помощь старших родственников или наставников, период, когда необходимо заниматься собственным телом, внести ежедневный распорядок утреннюю гимнастику или поход в бассейн. Период богатства – это период увеличения времени работы и, соответственно, увеличения доходов. От этого труда могут быть удачные инвестиции, неожиданные поступления, выигрыши в лотерею, подарок или какая-нибудь даже неплановая премия. Для Динов Инского огня месяц полезного бога, да еще и с деньгами. Запланируйте на этот месяц все, что давно хотели. У вас все получится. Обязательно начните чему-то учиться. Запишитесь на курсы, на которые давно собирали, собирались. Или посещайте бесплатные вебинары на любую интересующую вас тему. Чем больше нового вы будете узнавать, тем легче будут э, зарабатываться деньги. В феврале у вас будет прекрасная поддержка. Воспользуйтесь ею, чтобы повысить свои доходы. Для Янского огня, для бинов также достаточно хороший месяц дерево тигры заслоняет солнце э, от земли но ну, вот как мы вообще всегда знаем да сам по себе сам по себе дерево не но ну, не является полезным ресурсом для бина для дина полезным для бина нет то есть он закрывает э, солнце но в этом-то в этом как раз году у нас дерево пришло вместе с топориком да вместе с металлом то есть Сучки подрубили, и солнцу, в общем, нормально, ничего солнцу не мешает. Поэтому февраль ⁇ период каких-то нестандартных знаний, решений и возможность заработать на этом денег. Для бинов это я рассказываю. Если ваш элемент личности ⁇ Земля, Инская или Янская, то в феврале приходит энергия власти и самовыражения. В это время повышается интерес к политическим событиям начинает проявляться такие качества характера, как целеустремленность, харизматичность, справедливость, самодисциплина. Может проявляться склонность к напористости. Будет важен статус, престиж, возможность, возможно, возможность лидерских каких-то проявить лидерские качества. Время проявления самовыражения – это время, когда захочется действий захочется что-то делать рассказывать показывать делиться информацией привносить в свою жизнь что-то новое период подходящий для реализации планов планов и идей способных привести к увеличению доходов людей людей которые пришли под знаком янского Инской земли вы будете полны оптимизма и позитива вам захочется много получать удовольствие дарить удовольствие Вкусно нам есть много общаться будут для вас важны какая-то моменты с красотой приятными ощущениями вы будете уделять внимание себе своему здоровью внешности изучать радость Но в то же время принятие решений для ву более агрессивного а для инской земли соответственно соответствующие больше будет соответствующих правилам основное основное на знаниях и обстановке в обществе принесет вам уверенность в собственных силах и и даст возможность расширить себя вот в профессиональном росте если поступит предложение о смене рода деятельности о смене должности не спешите отказываться вполне вероятно что это в дальнейшем принесет вам хорошее увеличение дохода если вы инский или янский металл то месяц принесет богатство вместе с друзьями или грабителями в период богатства так все кто у нас металл ставим тройки в чат троечки, кто инский или янский металл. В период богатства присутствует необходимость четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость и не совершать э -э неразумных каких-то трат. Могут быть э удачные инвестиции, неожиданные поступления. Опять же, можно тоже выиграть лотерею или какую-то премию получить. Месяц предполагает большие, фин большую финансовую активность. Могут открыться новые возможности для улучшения материального состояния, и увеличения дохода. Однако в это время вероятны и незапланированные траты, и возможно будут какие-то долги всплывать. Но в это же время активизируются ваши конкуренты. Может быть неприкрытая агрессия со стороны других людей, зависть, претензии на то что ваша будьте бдительны это период когда вы будете можете быть подвержены обману можете потерять деньги так что осторожнее в период когда приходят богатые друзья для для металла нужно искать выгодные знакомства дружить общаться и когда у ваших друзей все будет прекрасно с финансами, а вместе с ними и у вас поднимется материальный доход. Ген не очень любит своих приходящих друзей, но он всегда может защититься тем, что потратить деньги, например, на благотворительность. Тогда вас не будут грабить. Синь, напротив, очень любит своих грабителей. Они помогают ему справиться с правильными деньгами значит синь может инский металл может хорошо заработать в целом месяц благоприятен для металла янского или инского могут быть новые приятные знакомства контакты появляется возможность заработать денег так я не спрашивал кто пришел кто у нас пришел под стихии земли поставьте четверки а тот, кто пришел по стихии воды, неважно, инская или янская, поставьте пятерки. А то что-то я про землю-то пропустила, да. Итак, если ваш элемент личности – вода, янская или инская, то февральские энергии будут представлять для вас самовыражение и ресурс. Период, подходящий для реализации планов и идей, способных привести к увеличению доходов. Вполне вероятно – что появится желание что-то кардинально поменять в собственной жизни. Это может быть желание обновить гардероб, а может быть смена работы. Период ресурса – это поддержка на всех уровнях. Это может быть получение новых знаний, способных вывести вас на новый жизненный уровень, подсказки и помощь старших родственников или наставников. Период ресурса – это период защиты от внешнего мира, э ощущения силы и всемогущества временами захочется довериться собственной интуиции а временами действовать какими-то уже проверенными методами а для янской инской воды этот месяц связан с людьми от которых вы можете ожидать поддержку месяц располагает к обучению применению собственных знаний печать печать знаю самовыражение это делаем. Все действия будут продуманы и целенаправлены. В феврале очень важна станет мама, семья в целом дом, комфорт, нравственные ценности, образование. Но тигр для воды не является полезным богом, поэтому не забудьте выделить время на собственные какие-то развлечения. И февраль тогда оставит о себе самые приятные впечатления. Друзья! В конце быстро рассказываю про символическую согревание денежной звезды. Мы очень любим этот ритуал. Ритуал очень простой: берем свечку, ставим в нужный сектор в нужное время. Когда в феврале мы будем с вами греть северо-восток-2, северо-восток-3. Это как раз то, о чем я вам в самом начале говорила про шаблон 24 горы. Когда будем греть? То есть, где северо-восток 2 и 3, когда? 12 февраля, 15 февраля. Можете начинать в любой вот этот хороший час. Ставьте свечку-таблетку там на 2 часа. Когда горит, тогда горит. Когда не, не надо, когда не надо. Не надо точно начинать вот в эти часы. И кому не надо, если вы родились в год петуха, то вам нельзя 12 февраля. А если в год крысы, то вам нельзя 15 февраля. И еще у нас есть хорошая дата, когда можно согревать звезду. Все, друзья, это все у нас в статье есть на сайте. То, когда? 25 февраля еще. Но 25 февраля нельзя собакам греть эту звезду. Сейчас собаки, остальные часы можно. Все. Значит, что я хочу, хотела бы вам еще быстренько сказать. Пройду ваш курс выбор дата. отлично. Значит, смотрите. Сейчас у нас выйдет Татьяна, еще вам расскажет про звезды. Лен Пирогова, М -м -м, поотвечать на вопросы? Хорошо, сейчас подвечаю на вопросы. Сейчас поотвечаю на вопросы. Я... А, а, сейчас поотвечаю на вопросы. Лен, а ты мне презентацию сделала? Нет, закинь мне, пожалуйста презентацию я расскажу сейчас быстро про два фэн-шуй бокса друзья у нас э, есть два фэн-шуй бокса э, я про них вообще планирую выйти вам сделать э, там дню святого валентина рассказать но просто у нас есть бокс для мужчин вдруг кто-то хочет сделать подарок на 23 февраля если вы хотите сделать подарок на 23 февраля тоже как будто бы он тогда нужен да а вот Лена вижу, что там ага, какие-то проблемы у Тани с микрофончиком. Сейчас Таня решит проблемы и выйдет. Вот. А, я вам сейчас, во-первых, ссылки найду. Ну и к восьмому марта, кто хочет заказывать, то, друзья, они нам тоже уже нужны будут, да? Сейчас я вам, сейчас я вам. Так, вот. Там есть описание. Копировать. Сейчас я вам ссылки скину. Там есть описание, вот это мужской бокс, просто если вы хотите к 23 февраля, то нам нужно как бы не опоздать, Ну, Лена потом еще в письмах продублирует конечно все эти боксы, сейчас я вам скину еще женский бокс, сейчас я скину, сейчас Лена мне если презентацию даст, то я даже немножко расскажу вам, что там в этих фэн-шуй боксах есть, это был мужской бокс. К 23 февраля. А копировать ссылку? А вот... А это женский. Сейчас я скопирую. То есть у нас... Вот, мужской и женский. А, Таня тоже готова ходить Ну, теперь я ее не выпущу. Сейчас Таню выпущу, да. Сейчас я немножко расскажу и Таню выпущу. Лен, а ты там подгрузила? Нет, сейчас я посмотрю. Сейчас загрузит. Сейчас Лена загрузит, я расскажу. Значит, друзья, просто чтобы их не пропустить, сейчас Таню выпущу, не переживайте. Далее, когда будет рассылка руководства на год? О, Лена, когда у нас рассылка руководства на год? Расскажи, пожалуйста. Да. Денежную звезду, если год грабителя богатства. Со старым изображением тайсу и ничего не делайте просто убираете ставите новые он не нужен да угу. а, так вот сейчас нам презентация загруз... загрузится лен там вот руководство кто-то не получил спрашивает про руководство ответь пожалуйста выслали 27 декабря вот кто-то не кто не получил кто оплатил руководство и не получил его вызвали больше месяца назад всем. Все время почему-то спрашивают у меня. Вроде всем уже, Друзья, значит, у нас там фэн-шуй бокс для женщин. Да, и фэн-шуй бокс для женщин, можно заказывать. По ссылке я сбрасываю, лен, там продублируешь хорошо. Чего хотят женщин? Если вы хотите, друзья, если у вас есть подруги или друзья которые тоже любят такие энергетические подарки то ну, это только нужно заранее до да, сделать чтобы мы успели к вам прислать фэншуй бокс для женщин да значит что туда входит богиня лакшми это олицетворение женственности защитница и покровительница всех женщин земле на земле она окажет свою поддержку поможет найти баланс между материальным и духовным поможет в материнстве и изобилии. Брелок «Белая богиня с зонтиком», который всем, все, хотели, все захотели у нас в прошлый раз выиграть. Вот, вот он тоже будет в этом фэн-шуй боксе. Станет личной телохранительницей. Потому что ее мощь способность защитить от любого вида негативной энергии. Для всех автоледий и не только прекрасный берег в виде подвески 8 благоприятных символов, который поможет в поездках, защитить от негатива и несчастных случаев. Там все в этом фэн-шуй-боксе будет обязательно расписано вам также тибетская чаша желаний или как ее называет лампа аладдина у каждой женщины есть свои сокровенные желания э, ну, <з Bub�> поэтому мы жив, да а, пока они у нас есть <-tick> и помощь а, помощь вот в осуществлении мечты такая вот лампа вот она здесь ее надо будет потом по отдельности я вам еще как-нибудь вебинар соберу Смотрите, я про этот фэн-шуй бокс вам побольше и получше расскажу, конечно, к Дню Святого Валентина, но просто мужской бокс мы уже не успеем заказать. Поэтому, если кто-то хочет сделать такой интересный фэн-шуй подарок своему мужчине, то надо бы сейчас переходить. Так, в общем, там будет тибетская чаша желаний. Браслет браслет, браслет браслеты, кстати, у нас эти. Ой, я его это сейчас не одела наши до да, любимые э, браслеты с бусинами э, пиял тоже это основные защитники в новом году все друзья вы если перейдете все можете почитать я сейчас из-за того что то та, они тоже то нужно выделить время монетки для кошелька вот такой фэн-шуй бокс для женщину стоит три с половиной тысячи красивой коробочки там все внутри будет расписано что куда надо делать можно подарить на 8 марта и вот и вот да такой будет приятный и есть фэн-шуй бокс для мужчин хотите на 14 февраля хотите на 23 все переходите по ссылочке все почитаете там значит там будет у нас бог богатства. На тигре э, с вазы богатства. Брелок знамя Победы. Сейчас не буду все. все Кому интересно, подходи, переходите, сами тоже читайте. Тоже подвеска из монет, которые можно разместить, будет в машине колон с изображением бога богатства. Монетки для кошелька. Вот. И этот фэн-шуй бокс у нас тоже будет с вами три с половиной тысячи рублей стоить все значит фэн-шуй боксы для мужчин для женщин лена сбрасывает ссылочки я с вами встречусь 13 да? мы, мы хотели про 5 языков любви рассказать дню святого валентина какую-нибудь полезную информацию выдать и сейчас выходит у нас татьяна смирнова все я с вами пока прощаюсь Встретимся со всеми, кто приходит на фэншуй фундаментальный, со всеми встретиться.